Ну что, здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как залить музыку на сервер v 34 Так, мы начнем из чего? Для того, чтобы залить музыку, вам придется скачать Farzilo. Это можно сделать, если у вас хостинг в арена, просто зайти в FTP, нажать вот сюда и скачать бесплатно. У меня уже скачанное скачивать не буду. Так, ну что, заходим в Firezilla, данные у меня забиты, я вам покажу, как забить, вот, сервер, просто, ну, создать новый каталог, нажимаете, просто, вот, вводите, это можно взять вот отсюда, в FTP заходим, вот, получается, вот, FTP сервера, это мы вводим вот сюда, так, далее, логин и пароль, но ну, это как обычно, вот логин, вот пароль. Все, соединяемся. Так, ну, мы будем залить, я, у меня как бы залить, я просто покажу. Так, надо залить в начале раунда музыку. Это как я вот, я просто не советую вам ставить плагин стандартный от моей арены в начале раунда. Он как бы не очень, ну, мне не нравится, не знаю, я его не ставил. Я вам покажу, вот есть у меня плагин один, нашел я, ну как давенький уже. Я советую вот через него ставить. Просто мы его извлекаем, открываем iDoS, source mode config, текстовый документ. Просто здесь ничего не трогаем. Просто, ну вот, например, ну вот, музыка. Мы ее заводим в Bazip-формат. Так, извлекаем по новой. Так, вот она у нас получается. Ну, вот best. Просто берем. Копируем, вставляем, просто сохранить. Так, далее. Заходим в сон, под плагин Это можно все удалить. Это нафиг не надо. Берем вот это, переносим сюда. все музыка практически залито Теперь. Что мы делаем? Просто одну открываем, соус кидаем просто вот сюда, больше ничего не надо. Потом с замены просто файлы делаем, потом соусом заходим, ищем здесь папочку соус. Ну, вот. И вот это просто закидываем, просто замены все. Больше ничего не надо. Ну и значит, в конце раунда примерно так же у меня вот есть нарезочка так вот она тоже у меня уже обрезаны все песни просто берем также заводим в zip, формат так извлекли также извлечен сейчас здесь папочку извлекли все просто заходим в сон и кидаем вот эту папочку вот сюда ну в сон папочку потом вам нужно будет сделать такой вот раундом sound это в конце раунда вы плагин устанавливаете так вот заходим вот сюда ну здесь не советую ничего трогать заходим вот сюда у вас будет совсем здесь другое просто это все стираем и прописываем как у меня название папки пробел ну нет, палочка как ее называют название ну песни .mp3 все больше здесь ничего не надо и так по порядку Потом сохраняем все так и чтоб чё, что еще хотел сказать чтоб у вас быстро скачивались с сервера музыка при заходе вам советую сделать вебхостинг веб хостинг делается каждый тоже я ну, вам покажу вебхостинг это просто ну заходим в хостинг реагируем здесь ничего сложного адрес сайта, просто копируем и вставляем вот сюда логин, какой вы там придумали ну вот я логин придумал пароль вам не скажем пароль вы сами придумаете ну не все это можно забывать и вот сюда просто вводим, ну соединяемся окей здесь на 3w, cdcv ну это как у меня что-то я не туда зашел не понял что-то не то а может быть такая проблема панель управления может быть такая проблема На два такая проблема у вас не должна только быть такое. так контент хостинг заходим а у меня ага у меня походу что-то с хостингом не то а у меня давно просто я ну, как бы не это ну, можно создать просто сдать его легко также адрес сервера ну, это заходим игровые сервера FTP. так FTP сервера так заходим вот так, так логин. А не знаю, вроде вот этот я как бы тоже уже забыл. Ну вроде бы это все. Я не помню как бы так. Сейчас попробуем. Да, вот оно. Все это создалось. обновить советую ему сразу. Ну, вот и все. Вот, вот эту строчку мы копируем, заходим в серверы, сервера. Так, настройки, не, не настройки, конфиг, сервер KFG, и ищем вот предпоследнюю строчку, вот это мы сюда вставляем и сохраняем, это что у нас, музыка скачивалась с сервера быстро, а если ее не прописать, она будет постоянно скачиваться при каждом заходе, а если вот эту вы пропишите строку, у вас она будет как бы, ну, как вам сказать, и... Один раз скачалась, она больше не будет скачиваться. Вот так вот. Не знаю, что у меня с лобхостингом, но у вас не должно такого быть. Я просто на него уже даминка не заходил. Фиг знает, что за фигня. Ну, надо, надо разбираться. Фиг его знает. Ладно ну в принципе я вам все объяснил так ну что еще здесь больше По что ничего вроде не надо просто вы... ну блин не, не зайти с никак не показать там также будет папочка sound вы просто берете вот эту папочку закидываете с музыкой которая у вас в конце раунда и я yes, сон, вот сон, папочку просто закидываю вот закидываем папочку и все тоже призатскаем все.